Привет всем! Я вам сейчас расскажу, как полюбить овсянку. Во-первых, выбираем овсянку цельнозерновую. Я не люблю вот эти хлопья, которые быстро запаривают. Берем цельнозерновую овсянку и варим ее согласно э, того рецепта, который написан на упаковке. В моем случае варить необходимо 25 минут, но я всегда не довариваю ее 5 минут. 20 минут и достаточно. И она получается по вкусу. Вот как бы вам так объяснить. Вот если вы в поле пшеницы выходили, колос срывали и доставали зернышко ели, Вот этот вот приятный хруст, вот этот, вот как раз овсянка и получается очень похожа. У меня уже пакетик сварился. Я сейчас его достану. Пусть он пока лежит. У меня печка из двух комфорок и мне не всегда удобно одновременно готовить какие-то блюда. В данном случае мне тоже приходится готовить отдельно. Сначала сварил овсянку. И теперь мне нужно сварить 3 яйца. Сварить их нужно в смятку. Прям такую жидкую, жидкую смятку. Буквально 2 минуты, может даже минуту я подержу в кипящей воде и достану. Если у вас есть возможность готовить одновременно, делайте это одновременно. Учитывая 20 минут овсянка и вот что яйца вот тоже как раз окончания. Приготовление овсянки были готовы. Все, яйца сварили и по классике в холодную воду опустили. А теперь приступим собирать наш завтрак. Забираемся до желтка. теперь что делаем выливаем его белок который остался можно прекрасно скушать подсолив такой аперитивчик Я вас уверяю. После этого рецепта вы, ковсянки, останетесь неравнодушными. Это очень вкусно. Подписывайся на канал.